В детский сад пришла новая воспитательница, в группу, где деткам 2 и 3 годика. Заходит она и говорит, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Я ваша новая воспитательница. Я пришла к вам не одна, вот с таким вот медвежонком. Сейчас мы будем с вами знакомиться. Меня зовут Жанна Геннадьевна, я ваша новая Воспитательница. Детишки смотрят друг на друга, глазками хлопают и сказать не знают что. Через некоторое время воспитательница говорит. «Ну, мои хорошие, кто может сказать медвежонку, как зовут вашу новую воспитательницу?» И тут голос из заднего ряда. «Жадина! Говядина!»